Здравствуйте, меня зовут Ксения Шаврова, я заместитель руководителя отдела технической поддержки компании «Актив». Тема нашего сегодняшнего вебинара – работа с ЕГАИС на РУ-токена ЦП 2.0. За то время, которое мы поддерживаем эту систему, мы накопили большой опыт в решении проблем, и сегодня мы рассмотрим с вами самые частые и, возможно, даже интересные вопросы. Я продемонстрирую настройку рабочего места, установку компонентов для работы с системой, а в конце вебинара отвечу на ваши вопросы. Итак, поехали. EGOIS — это единая государственная автоматизированная информационная система для учета алкогольной продукции. Основными ее компонентами являются УТМ, универсальный транспортный модуль, который скачивается с сайта egois.ru, в удостоверяющем центре получается аппаратный ключ RUTOKENA cp 2.0 и на него в удостоверяющем центре записывается ГОСТ-сертификат, предназначен он для юридической значимости документа оборота. Клиент самостоятельно выписывает в личном кабинете ЕГАИС РСА-сертификат, предназначен он для идентификации контрагента и создания защищенного ТЛС-соединения. И так как УТМ не имеет визуальной оболочки, нужна еще товарно-учетная система. Теперь я предлагаю вам посмотреть, как выглядит RUTOKEN CP2.0, который был получен в удостоверяющем центре. Предварительно на компьютер я установила актуальную версию драйверов RUTOKEN. Открываем панель управления RUTOKEN, проверяем, что в поле подключенный RUTOKEN отображается модель RUTOKEN CP2.0 и переходим на вкладку «Сертификаты». Здесь мы видим госсертификат. Более подробную информацию можно посмотреть про сертификат, нажав на кнопку «Свойства» или щелкнув двойным щелчком по сертификату. Здесь можно увидеть, кому выдан название организации, срок действия, и в рамках тестовой учетной записи мы получили сертификат в Национальном удостоверяющем центре. Переходим на вкладку «Настройки». Самое важное, что нам нужно проверить в панели управления RUTOKEN, это настройки криптопровайдера. Напротив модели RUTOKEN и CP2.0 должен стоять microsoft Base Smartcard криптопровайдер. Именно этот криптопровайдер будет использоваться для выписывания сертификата RSA. Это очень важно. А также внизу должен стоять пункт «Аппаратная генерация». Нажимаем «Ок», закрываем, переходим в личный кабинет Egoiz по адресу egoiz.ru. Выбираем пункт «Войти в личный кабинет», ознакомиться с условиями и проверить их выполнение, начать проверку. При первом подключении нам предлагают скачать и установить компонент FSRAR Crypto 2. Это компонент для работы с электронной подписью. Несмотря на то, что циферка 2 не меняется, FSRAR Crypto 2 уже претерпел несколько изменений, поэтому всегда нужно, чтобы этот компонент был актуальным. Устанавливаем, ждем некоторое время, еще немножечко ждем. Установилась. Еще раз нажать «Проверку» и перейти в личный кабинет. Пин-код по умолчанию на RUTOKEN от 1 до 8. Выбираем сертификат и нажимаем кнопку «Получить ключ доступа». Здесь выписывается rsa ключ. Если у вас много подразделений, то можно выполнить поиск по КПП. У нас подразделение 1. Нажимаем кнопку «Сформировать ключ». Еще раз набираем от 1 до 8. В отличие от э, смарт других представителей, у нас нет разделения на ГОСТ и РСА-часть, поэтому пин-код у нас общий и общая защищенная память. Еще раз вводим пин-код от 1 до 8. Некоторое время здесь ничего не происходит, но при этом ROOTOKEN у меня мигает. Происходит генерация запроса, запрос в удостоверяющий центр и запись сертификата на ROOTOKEN. Сертификат выписан, проверяем в панели управления ROOTOKEN на вкладке сертификаты, что теперь у нас два сертификата, РСА сертификат отмечен двуглавым орлом и также часто задаваемый вопрос, где посмотреть свой FSRAR ID. Как раз здесь можно его увидеть. Итак, теперь давайте вернемся к частым вопросам. Что нужно для получения RSA ключа? Как мы посмотрели, RSA-ключ выписывается, а при этом есть некоторые ограничения. Для входа в личный кабинет egaist.ru требуется операционная система Windows 7 и выше. При этом обратите внимание, что на Windows XP работать с UTM можно. То есть если необходимо работать на XP, нужно выписать RSA-ключ и скачать UTM на другой машине, где более современная операционная система. Далее, несмотря на то, что в личном кабинете написано требование Internet Explorer 9-й версии или выше, на 9-й версии с некоторого времени вход невозможен. Поэтому, опять же, проверяем, чтобы Internet Explorer был десятой и выше версии. Далее очень важно, чтобы была установлена актуальная версия драйверов RUTOKEN, так как uh, мы постоянно работаем над улучшением своих программных компонентов. Должен быть получен аппаратный ключ rutoken cp 2.0 и получен квалифицированный госсертификат в аккредитованном удостоверяющем центре. Uh, на Windows XP, как я уже сказала, можно работать, но при этом не всегда. Иногда RSA-ключ, даже после выписывания на RUTOKEN на CP2.0, ключ не виден в панели управления RUTOKEN, и UTM не запускается. Это связано с тем, что не хватает двух обновлений. Их нужно установить. При попытке выбора в панели управления RUTOKEN в криптопровайдере, криптопровайдера Microsoft-based Smartcard криптопровайдер, внизу, Возникает сообщение «Требуется установка обновлений». И есть ссылка на нашу базу знаний. Более подробная информация там. На четвертом пункте в личном кабинете возникает ошибка «Не обнаружен аппаратный ключ». Данная ошибка связана с тем, что компонент FSR Crypto 2 был установлен очень давно и не был готов к работе с на CP2.0. Нужно его удалить стандартными средствами, и заново пройти проверку, где вам предложат установить более новый компонент. С недавнего времени начала возникать еще одна проблема на четвертом пункте, но при этом ошибки никакой не возникает. Просто постоянно грузится и пишет, что убедитесь, что вставлен аппаратный ключ. Эта проблема связана с девятой версией Internet Explorer. Требуется либо ее обновление, либо выписывание на другом компьютере. При этом у нас есть операционные системы, например, Windows 7 без сервис-паков, на которых обновление интернет-эксплорера невозможно выше девятой версии. Поэтому решаются со своим системным администратором, что удобнее, установить сервис-пак или выбрать другую машину. Ошибка SKR Pinlocket означает, что заблокирован пин-код на Rootoken. Нужно зайти в панель управления RUTOKEN и разблокировать пин-код пользователя. С некоторого времени, а именно с версии 4.3.0, мы позволяем удалять сертификаты из панели управления RUTOKEN. Удаление ГОСТ-сертификата отдельно производится с помощью пин-кода пользователя. Для удаления ГОСТ ключевой пары, так как она очень важна и восстановление ее невозможно после удаления, мы просим ввести пин-код администратора и пользователя одновременно. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы не советуем удалять сертификат ГОСТ самостоятельно клиенту. Лучше всего это делать через удостоверяющий центр или с помощью нашей службы технической поддержки. РСА-сертификат можно всегда восстановить то есть вы можете в любое время выписать новый RSA-сертификат в личном кабинете. Более подробная информация есть в нашей базе знаний. При попытке удаления RSA-ключей невозможно удалить RSA-ключ, при этом этот RSA-ключ задвоен. Эта проблема была только в версии 4.3.2 драйверов, после этого мы ее исправили. Для решения сейчас используется утилита Delete RSA, она лежит в нашей базе знаний и при ее запуске удаются только следы RSA-ключей. ГОСТ-сертификат будет цел, с ним ничего не произойдет. Очень глобальная ошибка «Вставьте смарт-карту» имеет под собой очень много причин. Здесь причины перечислены в порядке их частоты возникновения. Самая частая проблема – это неверно выставленный криптопровайдер в настройках. Обязательно проверьте его, если он выбран правильный, то выберите неправильный, сохраните и заново выберите правильный, то есть переназначьте. Если это после каждого пункта да, решения, надо будет проверять, выписывается сертификат или нет. Все причины описаны в нашей базе знаний в том числе это бывают ошибки, связанные с тем, что интернет-эксплорер имеет недостаточные права, то есть нужно запустить его с правами администратора, или используется неверная разрядность программы интернет-эксплорер. Все, все решения описаны в нашей базе знаний, и не стесняйтесь, обращайтесь в нашу техническую поддержку, мы с удовольствием готовы помочь. Ошибка «Неправильная подпись» относится к очень неожиданным э, ошибкам, и решение тоже нестандартное. Э, очень долго мы выясняли, и оказалось, что эта ошибка возникает только на Windows 7, после того, как поверх операционных систем устанавливаются так называемые украшательства. И они зачем-то подменяют стандартную криптобиблиотеку BSCSP, после чего невозможно выписывание никаких ключей, в том числе э, RSA. Соответственно, как только удаляется эта программа, нормальная РСА выписывается. Можно, Если не знаете, как называется эта программа, можно посмотреть дату создания библиотеки БСЦСП и посмотреть, какая программа в эту дату была установлена. Скорее всего, виновата она. И также всегда не забывайте, что выписать РСА можно на любом другом компьютере. На работу УТМ это не повлияет. Нет подразделений в личном кабинете ЭГАИС. Такие ошибки, ну, такие проблемы возникают у организаций индивидуальных предпринимателей и организаций, не имеющих лицензию и торгующих только пивом. Эти организации должны самостоятельно заводить свои подразделения в контрагентах. После этого а, запросы отправляются в налоговую, и после того, как они получают сообщение, подтвержден ФНС, они смогут получить ключ в личном кабинете. При необходимости настроить УТМ через прокси. Это делается в двух файлах. Заполняем строки, которые описаны на слайде. Полная информация напис описана в нашей базе знаний. Неожиданная проблема: УТМ не запускается и особых влогах по пологам понять совершенно невозможно. Uh, занят порт 8080, и это можно проверить через команду netstat. Если после того, как эта программа отработает, вы увидите сообщение uh, с этим портом, то нужно обратиться к системному администратору. Скорее всего, какая-то программа этот порт заняла. Мы настоятельно советуем менять пин-код на рутокен, но при этом в программе UTM невозможно через средства визуализации поменять этот пин-код, поэтому нужно его менять в настройках, то есть в конфигурационных файлах. Для удобства мы создали утилиту RUTOKEN UTM-FIX. Она лежит в нашей базе знаний. То есть если вы используете пин-код нестандартный, его нужно поменять с помощью этой утилиты или вручную. Полное описание есть в нашей базе знаний. LOI UTM. Несмотря на то, что мы UTM не совсем поддерживаем логи, мы научились читать. Самые основные значит, пункты чтения логов – это то, что логи пишутся сверху вниз, и чтение необходимо начинать снизу. Время, указанное в логах, фиксируется с компьютера в момент осуществления записи. При этом, даже если логи оканчиваются на ошибку Error или инфа или дебаг – это не значит, что там какие-то ошибки есть. Это значит, что конкретный процесс завершился вот этим вот сообщением. Начинаем всегда читать логи с файла transportinfo.log. Там указана основная информация о работе утм и основные ошибки. А в дальнейшие логи, например, в update log смотрим только в том случае, если в транспорте есть указание на службу update, например, что служба не смогла запуститься. А в логах monitor.log можно посмотреть номер RSA ключа и к какому серверу обращается, например, обращается ли к тестовому серверу или к боевому. Логи установщика понятно, можно посмотреть, когда был установлен UTM и какие-то ошибки при его установке. Обращайтесь к нам, мы поможем прочитать логи. При необходимости переустановки UTM нужно понимать, что нужно сохранить базу. В двух файлах лежат полученные и отправленные документы и данные. Это транспорт DB и XML. Сохраняем эти файлы, устанавливаем UTM и возвращаем файлы обратно. Ошибка key not Found при входе в личный кабинет. Может означать две причины. Либо на рутокен нет сертификатов. Очень часто в личный кабинет пытаются войти с сертификатом CryptoPro. Это не получится. Нужен специальный ПКЦС-11 сертификат. Или сертификат ГОСТ может быть поврежден. В таком случае сразу обращайтесь в нашу техническую поддержку. Мы сможем посмотреть. Скорее всего, мы попросим удаленное подключение к рутокену, Посмотрим, что конкретно не так с сертификатом. В окончании хотела бы рассказать вам, что у нас есть YouTube-канал, на нем мы выкладываем все наши вебинары, какие-то обучающие видео, также у нас есть база знаний, все описанные ошибки сегодня и остальные очень много полезной информации. И также у нас открылся учебный центр, объединяет различные услуги по информационной безопасности, и вы можете заказать обучение на интересующую вас тематику.